Дай, я тут игру придумала на деньги. О, круто. Смотри, игрок называет сумму. И если эта сумма есть у другого игрока, то тот ее отдает. И так продолжается дальше, называя сумму больше и больше. Прикольно, давай сыграем. Я начинаю. Пять тысяч. О, у меня есть. Я забираю. теперь я. Десять тысяч. Все, я наигралась. Я не понял, а я в итоге проиграл или выиграл? Какого этажа? Я сверху, а я снизу. Задолбала эта музыка, слушай. Кто там? Соседи. Что надо? Пообщаться. Во сколько человек? Двое. Ну вот, между собой общаетесь. Кто там пришел? Нормально, дед! Погромче сделай, моя любимая. Я вообще делаю, что хочу. Хочу звоню но меня не любит, я вас не слышу. Короче. Вот этот прекрасный фотограф, вот этот прекрасный я, это фото без обработки. Вот мы только что нафоткали, вот он сейчас все это покажет. Только приближай исходник. Да, она была не идеальная, но извините на минуточку просто без обработки, без всего просто на кожу, да. Вот такая красивая девочка. И вот здесь без обработки эта девочка. Смотрите у тебя сука. Так, вот такая она бывает. Так, подождите, дальше. Такая, может быть, без обработки, пожалуйста Без обработки На, ой Ха, ха, вот такая вот она. Так что, как бы, да, блядь, на минуточку Оль, я вообще не знаю, что делать Я с парнем уже месяц встречаюсь А у нас до сих пор нет секса И он даже не пристает Ну, намекни ему как-нибудь Карин, ты что плачешь? Мне парень сказал, что он меня не любит. Что, прям так и сказал? Да, голосовое прислал, послушай. Карин, я тебе еще раз говорю, у меня нет на это денег. Ты слышишь? Жизнь. Просто ты у Карин, пойдем с Димой погуляем. Стоять! У нас пропало золотое кольцо вот с таким бриллиантом. Твой друг его украл. Я не брал никакого кольца. Сейчас я его найду! Ага! Оно, наверное, вот тут! Карин. Вот. Или вот здесь! Карин! А, нет! Я знаю! Кольцо вот тут! У нас не было такого кольца. Да? Ну, тогда идите гуляйте. Okay, baby, а давай деда разбудим в костюме ангела и демона. <laughs> давай. Такой молодой! Ну, ну, Разовое! Сертила! Это, кстати, все, он придумал. Может быть начнем встречаться? Я ебанута! Это значит нет? Это значит да, но потом не ной. Смотри, птичка. Дед, у меня вопрос, а да. почему русские вешают ковер на стену? Он же не для этого предназначен. Ну а так красиво, смотри, эстетика. Так, дед, я пошел. Бл где второй а ковер? Ну все, дед, это, собирай свои манаты, ты здесь больше не живешь. Как так? А вот так. У меня теперь молодой любовник, я буду жить с ним. Ты с ума сошла, он тебе во внуки годится. Он сказал, если я на него квартиру перепишу... Он будет любить меня каждый день! По четыре раза! Карина Вадимовна, ваши любимые фрукты. Партят, я и забыла. Милок, не получится хату отписать, я уже на него записала. А? Пошлите. Я пожую. Блин, убери руку, блядь. У меня нет квартиры. Ну что а? ты, просыпайся, я пришел за твоей душой. Душа моя, вставай, за тобой пришли. Скажи меня, нет! У меня нет души, я котенку утопил. Че? Вот ты кончина, блин, а? Карин, а ч кровать бензином пахнет? Ну ты же сам попросил заправить ее, дурачок. У нее грудь третьего размера, у нее грудь третьего размера, у нее грудь третьего размера. Так, так, так, сейчас мы посмотрим, кто у нас там в тюрьмочке живет. Извините, а вы точно проктолог? Карин, бери одну подругу и приезжай. Ну настрое. Сфоткайся с обоями и отправь, я выберу. А, а хорошо. Ну ч, Карин, мы едем? Я не знаю, он меня в ЧС кинул. Карин, отдай тысячу рублей в долг. Да, конечно. Держи. Ну, спасибо. Да не, бро, уже не надо. Мне Карина дала. Ага. Что он сказал? Ему Карина дала. Да ну нафиг. Да, да, да. Алло, Оль, Карина дала хаслу. Обалдеть. Чего? Карина хаслу дала. Ах ты! Соблда! Мы расстаемся! Э, ты что делаешь? А в смысле? Сейчас все чучела сжигают. Ты что, больная? А нехай находить в майке, которую тебя бывшая подарила. А мне нравится. Кто? Майка. -а -а -а -а! -а -а -а -а! <связывающий> Слышь? 8 марта скоро. <связывающий> -а -а -а! -а -а -а! Там подарки. Диман, а ты можешь мою девушку на верность проверить? А то мне кажется, она меня больше не любит. Да без проблем, братан. Ну ты хасла-то вообще любишь? Конечно. Хас, все нормально, не переживай. Карин, а вот скажи честно, как ты ко мне относишься? Знаешь, Никит, мне так похуй без тебя. Может плохо? Нет, Никит. Похуй. Не. <с raw> а вот ты мне никогда не нравилась карин вот ты вроде хорошая девчонка почему ты до сих пор одна слушай да я даже не знаю это тебе спасибо ну что, я на тебя потратился теперь ко мне привет. привет слушай классно у тебя тачка детка ты хоть знаешь сколько до тебя на этом месте здесь малышек сидела Привет, малышка. Привет. Что делаешь? Да я в душ собираюсь. В душ и без меня? А почему я за квартиру один должен платить? Так, счет на 5000, с тебя 2500. Если ты забеременеешь, это будет твоя проблема. За коммуналку тоже как бы пополам. Секс бывший это неизмена. О, мой парень пришел. Привет. Привет. Где ты был? Да у жены. Зай, ты же обещал от нее съехать. Солнце, мы просто живем вместе. Спим в разных кроватях. Я скоро разведусь с ней. Ну ладно, хорошо. Okay. Зай, тебе не кажется, что нам уже пора завести ребенка? Ну а я что, против? Я не против.